⁇-⁇-⁇, братва! Сейчас будет довольно-таки необычное видео. Дело в том, что тут будет целых две игры. Первый раз я такое делаю, да. Но дело в том, что они объединены одной тематикой, одним персонажем. И я просто сначала скачал одну игру, поиграл, понял, что, что тут не то, и нашел вторую. И, в общем-то, решил объединить их а, в одно видео, причем бы и нет. Так что приятного просмотра и жестких всем респектов. Всем респект, братва! С вами Мародер 120 Гигабайт, и сегодня мы с вами поиграем в игру, которая называется Siren Head или Siren Head, в общем-то, Сиренеголовый, как его некоторые в интернетах называют. Про эту игру уже сняли видосы просто вообще все, все, кто можно, там всякие пидипай, маркеплайеры, там Куплинов, по-моему, тоже снял. Я не особо смотрел, потому что как только я такое увидел, я подумал, ладно, давайте я сам посмотрю, не буду себе спойлерить. Это, как я понимаю, хоррор такой волдскульной тематики, как это, в принципе, видно уже из главного экрана, да, вроде как довольно-таки жуткий, поэтому давайте попробуем Погнали. Вот этот графон, я понимаю. Графика просто PlayStation 1. Блин, на самом деле атмосфера игры просто Просто возвращает меня в детство. Только я не очень понимаю, куда мне надо идти. Пока вообще все это выглядит совершенно не страшно, все совершенно. Что за хрень? Что происходит? Что такое? Да хватит, сгудеть! Твою ж Машу, что это такое за ужас? Вообще графон доставляет очень жестко. Такое ощущение, что мы зашли в какую-то запретную территорию, но пока все линейно, смотрите, я, если честно, думаю, что тут будет что-то типа леса, по которому мы будем ходить. Но нет у нас, видите, коридор с великолепными стенами из деревьев. Прям как в старые добрые времена, когда мы были молодые, красивые, и я еще не был толстым. Опаньки, это что такое? Это трупа, чел, чей-то. Да? Так, а куда мне дальше-то? Что мне надо дальше сделать? Так, темнеет, насколько я понимаю, да? Или мне кажется? И это же не все, правильно? Может, мне надо было эти рюкзачки обыскать, которые я находил? Я, правда, не очень понял, как это делать. Это рюкзак. Может быть, он на принадлежит какому-нибудь пропавшему автостоперу. Но почему он оставил его здесь? Да, и вот это, видимо, рубашка этого автостопера. Может, нам сначала надо просто изучить все, что мы тут видим? Ицарапанная земля. Ну вот деревья, в крови, значит, все, И еще такое. Опять ицарапанная земля. Может быть, это. Я должен вернуться сейчас же в грузовик. А! А, ты что за А что мне надо делать-то? Отвали! А как мне от него спасаться? А-а-а! Надо уходить! Что это за. Так, я должен вернуться просто назад, откуда я пришел, правильно? И все? Он идет за мной! Погоди, мужик! Но он медленный, так это же изи. Вот такие звуки издают криповый, кошмар какой. Так, ну вот, возвращаемся и поехали, правильно? И, и все, конец. Я прошел игру. Все, конец, ребят, спасибо большое, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Но это не может быть конец, правильно? Вы что, серьезно? Так, подожди. Это не может быть концом. Может я не то скачал, но все то же самое чё это было как-то слишком просто, я, я не верю, что это вся игра. И серьезно, и по ней видосы пишут, вы что издеваетесь, что ли? Может я реально демку скачал? так -с. Смотри, он какой-то даже не агрессивный особо. А если я не буду от тебя убегать, брата, что ты сделаешь? Обнимашки хочешь? Да ты не страшный, ты, ты лох, блин! Слышь, долговязый, я просто от тебя уйду. А ты можешь как-то пострашнее быть, я не знаю, как-нибудь поактивнее, что ли? Ты что такой ленивый, а? Слушай, ну, даже для демки слишком мало контента, что за фигня? Еще, и, и вот я такой ушел. Ну, easy vulgare хули. Так, ну-ка дай-ка я гляну. Мне кажется, что я скачал не ту версию. Сейчас я посмотрю его поподробнее в интернете, Походу, я просто качнул демку какую-то. А! Что случилось? В смысле? Ну я же уехал. Так, сейчас пойду гляну, погодите. Так, братва, я нашел его, нашел нормальную версию игры. Господи, боже мой, это было не так просто, как хотелось бы, поэтому я специально для вас оставлю ссылочки в описании на обе версии. Оказывается, есть еще вот такая более модная на Unreal Engine 4 сделанная. И мы сейчас ее попробуем, погнали. Надеюсь, она меня не разочарует, как предыдущая. Что ж. Школа окончена, и мои друзья хотят, чтобы я с ними пошел на кемпинг. Это такая, с палатками отдых. Я не особо люблю кемпинг, но, знаете, мои друзья сказали, «Эй, Фредди, ты никогда с нами никуда не выходишь. Ты всегда дома играешь в Атари». Я только что получил свою лицензию на автомобиль, на вождение. Это может быть немного весело. Это первый день лета. Так что... Я не успел дочитать. Это выглядит намного более атмосферно и внушительно. Добро пожаловать в South Point Meadows. Здесь темно, так что нажимайте, чтобы использовать фонарик, и чтобы взаимодействовать с объектами. Не светите своим фонариком слишком долго. Это может раздражать людей. Также используйте R, чтобы видеть свою цель, если вы потерялись. Хорошо. Так, ну графон здесь, конечно, не скажешь, что это великолепно идеально, но намного лучше того, что мы видели до этого. Он намного более атмосферный, здесь все 60 FPS хотя бы, да, куда мне надо? Мне надо вон туда попасть, да. Если я нажимаю на R, то он мне просто показывает, куда мне нужно прийти. Вот мой фонарик, но наверное, слишком долго сидит, нельзя, хотя сейчас все видно нормально из за того, что у нас что, светит наша машина, нет. Светит луна, которая плохо видна, но я не знаю, мы можем, конечно, попробовать пойти по лесу. Слава богу, я и нашел, а то я думал, придется выпускать ролик по тому невнятному калу, который вы видели. До этого. Вот это уже больше похоже на то, что я хотел увидеть. Так, и как я понимаю, нам нужно опасаться сиренеголового. Да, я, кстати, раньше почему-то думал, что сиренеголовый как-то связан с сирене, но вообще-то не сиренеголовый, а сиреноголовый, да, сирены. Он же издавал эти звуки сирен. Почему я такой глупый и сразу этого не понял, я не знаю. Вот это я понимаю атмосферка. Вот здесь уже весело. Пока никого страшного я не вижу. Я слышал, кажется, что-то в лесу, хотя я не уверен, так. Это наш кемпинг, правильно? Все нормально, все хорошо. Здрасте. Где все? Где все? Куда все подевались? Спрашивает наш главный герой. Это кровь? Нажмите С, чтобы присесть. Используйте эту возможность, чтобы проникать в труднодоступные места. Или если вы где-то застряли среди деревьев. Приседание может вас освободить. Хорошо. Так, но тут ничего нет. То есть моих друзьяшек минуснули. Так, ну пока ничего страшного, пока все хорошо, подумаешь, друзья, минус ну и ладно. Судя по всему, наш герой так не особо выходил гулять, так что он много не потерял. Вот это действительно атмосферно, круто и прикольно, даже вот этот фильтр пиксельный не сильно мешает, хотя, естественно, я бы хотел, чтобы была возможность его выключить, потому что я так смотрю, графика в игре не самая плохая. Особенно учитывая, что это бесплатная игра, которая просто скачиваешь с интернета. Так ладно, пока просто лес, деревья. Какое-то они выбрали место для кемпинга, если честно, не особо позитивное, да? Что это за лес? Зачем они сюда пошли? Карта, как я понимаю, не самая маленькая, кстати говоря. мы можем сюда забраться? Нет, не можем. Хорошо, в обход тогда идем. Блин, фонарики, если честно не скажешь, как-то помогает сильно, да? Можно и без него спокойно играть. Блин, а звуки в лесу очень блин. На самом деле, это одна из моих, ну не то, что сказать, фобии, это я не могу назвать фобией, но я крайне бы не хотел оказаться в лесу один. Я понимаю, что никто бы не хотел, но некоторым, как бы, ну, норм. А я вот стараюсь таких ситуаций избегать. То есть, один по лесу, например, я бродить не пойду. А у меня, друзья, некоторые гуляют. Я на это не согласен, я на это не подписываюсь. твою мать. Это было неожиданно. А что случилось? Я, я, я, я... Как я должен был предвидеть вот это? Скажите мне, пожалуйста. Так, давайте еще разочек попробуем. Ух, ебать! А как я должен его избегать? Алло! Он просто тупо передо мной появился, и все. Это я, я считаю, это читерство. У меня есть предположение, что мне нужно оставаться в темноте, то есть в тени деревьев, чтобы он меня не заметил. А я вышел на открытую местность, и он меня, собственно говоря, захапал. Сейчас попробуем не выходить на открытую местность и держаться в тени деревьев. Так, все, добрались до лагеря, да? Теперь аккуратно. Очень аккуратно. Было написано, что я могу попасть к башне Рейнджер. Как его по-русски назвать? Ну пусть будет рейнджер и будет рейнджер. Короче, человек, который охраняет местность, да, отвечает за безопасность людей здесь. Может быть, я неправильно шел? Вот здесь вот дорога нормальная есть. Слева. Наверное, я не так пошел, как надо. Слава тебе, Господи, нашли хоть игру, которая действительно смогла меня испугать, потому что вот эта невнятность, которая была перед этим, я не понимаю, что это такое. Не понимаю, откуда это взялось и почему это вызвало интерес. А вот тут уже... Инти... Слышите, сирены? Сирены? Давайте держаться в деревьях. Надо убегать от твоей сирены, насколько я понимаю. Ему, кстати, в дереве-то сложно будет пробраться, правильно? Слышите, вот он, он топает. Тих -тих -тих -тих -тих -тих -тих. А! Слева где-то! Слева! А он ближе! Я ухожу, от него ухожу! Все, я понял, надо уходить от твой сирен. Я ухожу. Но мы уже почти дошли, а он там прям стоит меня ждет. Слышишь? Он прям там стоит меня ждет! И как я должен, как я, по-вашему, должен туда попасть? Идет за мной! Идет! Я его даже не вижу. Да почему они с разных сторон? Каким, каким звуком я должен верить, каким нет? Спокойно. Пока ничего не слышу. Я надеюсь, это означает, что здесь никого нет. А! А! Это он или нет? Что за звук? Вот башня! Я уже почти дошел. Вот башня, вот башня, башня, башня, башня. Я дошел до башни. Ну в смысле ты устал? Чего ты еле идешь-то? Правая кнопка мыши, чтобы увидеть чуть подальше. Используйте ее, чтобы быть уверенным, что вы не идете в ловушку. А где? Я ничего не вижу. Вроде все нормально же. А! Нет! Нет! Ты меня не видишь? Я в безопасности. Так, все, дошли. Похоже, что радио не работает. Так, мне нужно починить. Мне нужно починить радио, насколько я понимаю. Я его слышу, но я его не вижу вообще. а Динась, где ты, падла? А? Пропал? Снизу где-то, слева. Так, давайте попробуем свалить. Он сзади. Все, прекратил. Ху, слушай, ну не, вот это уже порядочная игра, это уж порядочно. Спереди! Спереди! НЕ МОГУ ЗАБРАТЬСЯ НАВЕРХ! НЕ МОГУ ЗАБРАТЬСЯ НАВЕРХ! УХОДИ! УХОДИ! Я УСТАЛ, ОН НЕ БЕЖИТ! ГДЕ ТЫ, ПАДЛА? Я НЕ, поним не понимаю, НЕ ПОНИМАЮ, не, НЕ ПОНИМАЮ, ГДЕ ТЫ? Тихо. Идет КО МНЕ! от <свят> КО МНЕ! ОТВАЛИ! Нет! Не надо! Не нужно, дружище, не надо! А -а -а -а! <свист> Твою мать. Фу. Ну вот это, я понимаю, нормальный хоррор уже порядочно, можно попугаться и побояться. Так, ребята, что вы думаете по поводу этой игры? Стоит ли ее попробовать пройти, может быть, на стримах, я не знаю, или на видосах? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я хотел просто глянуть, что это такое. Я понимаю прекрасно, что мне сейчас с первого раза, и со второго, и с третьего, и с четвертого далеко не получится пройти э, все, что здесь надо, потому что она действительно сложная. Э, я не очень хорош в хоррорах, особенно если я играю не на стриме, а один. Но вы все-таки напишите, как мне лучше ее пройти, если надо ее вообще проходить, да? Не забывайте, конечно, подписываться на группу ВК, и там же есть Рассылка, например, на которую вы можете подписаться Чтобы э, вам в личные сообщения От группы приходила Информация о том, что начался стрим Или появилось новое видео на канале Да, и приходить к нам в дискорд канал Общаться вне стримов и вне комментариев Буду очень рад видеть всех там А на сегодня это все С вами был Мародер 120 Гигабайт Жестких всем респектов Йоу!